Я приветствую зрителей телеканала Форума Свободной России. Меня зовут Даниил Константинов. и Мы начинаем очень интересный разговор на полях Конгресса Свободной России. У нас в гостях один из участников этого Конгресса, наш гость, спикер Вано Миробешвили, бывший министр внутренних дел, премьер-министр Грузии, один из авторов знаменитых реформ Михаила Саакашвили. Здравствуйте, Вано. Здравствуйте. Очень приятно с вами увидеться лично и поговорить. Тем более, что есть некоторые пересечения в судьбах наших. Но первый мой вопрос касается, конечно, Конгресса. Конгресс «Свободная Россия» — это все-таки прежде всего российское, такое русское, можно сказать, мероприятие, пусть даже оппозиционное. Скажите, почему вы решили его посетить? Во-первых, я дружу, дружу, давно дружу там с моими русскими коллегами, с господином Каспаровым, поинковским, другими-другими. Я, я, с большим, я очень рад, что еще, когда еще были у него власть, мы очень ча часто встречались, сотрудничали, и были, я, я очень рад, что сейчас здесь нахожусь. Я считаю, что будущее России, там, демократической России, это входит в интересы моей страны. потому что. Что не говорим, мы соседи и влияние России, сегодняшней России, тогда России будет иметь огромное влияние на судьбу Грузии, потому что пока мы еще остаемся в орбите, вот этой орбите, я думаю, что мы вместе станем членами европейской власти, демократической семьи. Было бы хорошо. Но вы знаете, в последнее время, особенно на фоне этих трагических событий в Украине, стало модным говорить, что термин «свободная Россия» — это аксиомарон, Мол, противоречие в определении. Не может уже быть никакой Свободной России. А вы как думаете? <сосы> ничего, ничего не вечно, все меняется. И я, я уверен, что будущее соцдемократии. Потому что... Такие режимы, как сейчас путинский режим, это как средневековые, 19, максимум 19-вековые или 17-вековые традиции. Невозможно в современном глобальном мире существовать такой режим, как... Это, по-моему, последняя черта сейчас. И я уверен, что все поменяется. Но если не стараться, если не работать... Я, я уверен, что вот этот форум, вот эта организация который, по моему мнению, сейчас первый раз, что русская оппозиция не так раздроблена, как было раньше. Конечно, наверное, внутри еще есть какие-то течения, которые я хорошо не, знаю, не очень хорошо понимаю, но слава богу, что сейчас люди объединяются. Потом сейчас и Запад понял, что, несмотря на то, что очень многие годы Запад, своими бездействиями, или своими корыстными интересами, и своими прагматическими интересами помогал, поощрял, закрывал глаза за действия российского правительства, все, все это поменялось. Я уверен, что невозможно, невозможно сохранить этот режим, который сейчас в России находится. А как потом будут продолжаться в России реформы, это уже другой вопрос. Я уверен, что большинство людей, которые будут участвовать в форуме, будут авторами строительства новой России, Конечно, привлечение молодых людей. Но я знаю очень многих русских, которые до сих пор остаются там поддерживающие, поддерживают Путина. Но я знаю много очень молодых людей, которые получили образование на Западе. И они понимают, что так больше продолжаться невозможно жить. Знаете, в 2003 году, до того, как мы пришли в власти, такое же мнение было и Грузии, что это несостоящая страна, что невозможно в Грузии победить коррупцию, невозможно в Грузии победить криминал, что ничего не поменяется, что ничего не изменится. Но ну, вы, наверное, знаете, что в течение двух-трех лет все поменялось в Грузии. И самое главное, грузии не поверили, что можно что-то сделать. К сожалению, последний год, когда мы демократическим путем проиграли выборы, Ситуация резко изменилась, сейчас в Грузии, который еще несколько лет назад был в интеграции Европы, в авангарде проведения реформ, сейчас наоборот, Грузия деградировала в вопросах реформы, даже больше того, вы знаете, что вместе с Украиной собирался Европейский союз, открывал двери для Грузии, для Молдовы. И вчерашний лидер вступление в Европ... Европейский Союз, лидер там Асо... Европейской Ассоциации сейчас стала Аутсайдером. Грузия, вы знаете, что Грузия отказали за свои позиции насчет Украины, за свои позиции насчет реформы, нам отказали этот, этот, ну, в этом направлении. Я еще возражаю что этому вашему вопросу. Грузии тоже никто не верил. Угу. Я даже помню это время. Грузия была синонимом коррупции, синонимом криминала, синонимом Умовство с синонимом всего плохого, что сейчас мы сейчас называем хомосоветикус. Э, хомосоветикус, да, я знаю этот термин, помню. А, не могу не спросить вас, вы грузин, вы иностранец, вы смотрите на Россию все-таки немножечко со стороны. Война в Украине спровоцировала э, очень жаркую дискуссию о коллективной ответственности россиян. Вы отделяете россиян от путинского режима? И насколько вопросы коллективной ответственности вообще могут в настоящий момент рассматриваться? Знаете, я никогда не люблю, так сказать, радикально высказаться. И я предлагаю русским, вот, нормальным, хорошим русским, не очень нервничать по этому вопросу. Как только в России что-то изменится, Россия покажет, проведет какие-то реформы, все это забудется, понимаете? Более того, исторически, знаете, как всегда, исторически так получилось, что Россия по, по своей традиции, по своим основам, по своим образованиям и так далее, всегда был лидером проведения реформ. Давайте вспомним 90-е годы, да? Ну, в ну, странах, потому что они всегда были, оставались Европой, самые серьезные реформы экономически провели в России, да? И потом от них учились другие республики, которые проводили реформы. Я уверен, что Россия, общественность России достигнет до такого уровня, что будут взять, взять пример и все сегодняшние вот эти какие-то клещи, которые навышаются на Россию, все это забудется завтра. Хотелось бы, верить, хотелось бы верить, в это, потому что, знаете, как мир глобален. Невозможно на современном мире сохранить такого режима. Это старый режим, это вчерашний день. У него нет перспективы. Не только экономически, люди, даже те люди, которые сейчас, как сказать, сказаться одурманены, да, вот этим пропагандой. Рано или поздно все невозможно это долго продолжаться. Я сам давно вот, до этого эфира мы разговаривали. Я смотрел, когда я был. 7 лет сидел в одиночной камере, и у меня, у меня телевизор показывали все российские каналы. Ни одного западного, только российские каналы. Это как, как пытка была. Как да? пытка, Я сейчас понимаю, как вот эта пропаганда действует на людей. Но даже эта пропаганда не сможет оправдать все. Рано или поздно... Путин допустил очень серьезную ошибку. Он только стал И Украине. Эта война стала катализатором для формирования жесткой позиции Запада. Запад уже решил, что он не сможет сотрудничать с будущим, с этим режимом. А Россия в изоляции не может прожить. Понимаете? Очень часто говорят вот Иран, Южная Корея и так, далее, и так далее. Нельзя сравнивать, потому что, когда мы говорим о Южной Корее и Северной Корее, Северная северной такая, такая страна была и такая осталась. Они не видели мир, не видели богатства, не видели образования демократии. Что касается Иран, Иран тоже такая, знаете, Иран тоже маленькая страна по сравнению с Россией. Она всегда была мало интегрирована в европейские демократические институты. И даже до революции, вот Иран, как исламская революция в Иране, не было, как сказать, Открытости, не было э, богатства, не было хорошего образования, такого, как у России. Российский народ рано или поздно осознает, что так продолжаться невозможно. И даже если нельзя, технически невозможно будет потому что экономические вопросы э, рано или поздно победят пропаганду. Дай бог, дай бог. Очень приятно это слышать, и вы внушаете надежду, хотя некоторые из нас ее уже теряют. Но вот получается, что сейчас, возвращаясь к Конгрессу, вы, будете, вы принимаете участие в панели под названием «Остановить российскую угрозу». То есть сейчас вы понимаете, что Россия представляет какую-то угрозу, в том числе для вашей страны, для Грузии. Знаете, я скажу, что Грузии, что самое, самое обидное, что вот то, что сейчас происходит по всему, да, там, в Украине, в Западе, да, как меняется общество. Все это мы проходили, все это мини, вот это, как сказать, мини, все эта операция проходила э, на нашей территории. Первый раз Грузия стала вот, открытым э, жертвой агрессии. Первый раз мы заметили, как, западно, как трудно западным политикам э, осознать, что Путин представляет э, угрозу. Мы, мы осознали, что как нас толкали в свое время западные наши коллеги, что не конфликтовать с Россией, выступать с Россией, бескомпромиссные, прагматичные и так далее. Вот, вот все это мы проходили. 2008 год, да. 2008 год. Мы все это проходили, и я очень рад, что вот сейчас ситуация гораздо лучше. То, что Запад помогает Украине. Помогает и оружием, и деньгами, и политически. Изоляционно. Самая большая ошибка была то, что после э, Грузии после 2008 году американское правительство допустил большую ошибку. Помните, они запустил политику перезагрузки. да Это дал э, как надежду России. Вы помните, когда вот, Медведев выступал э, на Совете Безопасности, да, и да, сказать, что хорошо. ну а все это будет. Он это проходил, что все, все, они забили, что Грузия произошла. произошло. Начали нас обвинять, создавали клише, что Грузия сам провоцировала эту войну. Помните, да? Даже создали комиссию Тальявини, помните, такое было, которое и самое интересное, знаете, что в самой заключении этой комиссии, там было много людей, ничего плохого там не написано. Но когда опубликовали этот, так сказать, коммуникат, там заглавы сделали, что Грузия начала войну. Да, я хорошо помню это. А сам никто этот текст никто не читал. Там, наверное, пять человек читал. Вы уже не прочли этот текст, что там написано. Там, Нет. там все напи нормально написано. Но вот самое главное это заглавие. Да? Сейчас тоже иногда часто так бывает. Да? Заглавы вывозят, выносят там, там. Так что российская пропаганда всегда хорошо работала. А сейчас вы чувствуете угрозу именно для Грузии со стороны России? Знаете, вообще-то другой вопрос насчет Грузии. К сожалению, у нас в правительстве очень, так сказать, прорусское правительство Грузии, и, и которое свою прорусскую оправдывает э, э, угрозой, которая может угрожать, угрожать Грузии. Честно говоря, я, если бы мы сейчас били бы у и, конечно, у нас позиция была бы мы, мы были очень помогали бы Украине в борьбе. И я считаю, что сейчас у России нет силы, чтобы кому-то еще угрожать. Наверное, мы все знаем, что вот этот миф о российской армии оказался фейком. Честно говоря, во время 2008 года, когда руководитель министерства внутренних дел у нас мы собрали информацию, и мы тогда заметили, что у российской армии что-то не так. Что она захлебнулась, что она там... там Танки не проходят больше 60 километров, что там ру, ру, руководство очень плохое и так далее. Просто нам не хватило территории, потому что, когда мы говорим 60 километров, для Украины они прошли 60 километров, танки останавливались. А для Грузии 60 километров – это 70 процентов Грузии. Когда они вошли с схинуали 30 километров, перекрыли всю западную дорогу западной и восточной Грузии. Они подошли к Трюлице где-то 30 километров. И вот эти три 4 дня, вот эта форс э, Бистрова, э, как сказать, сплицкрика для Грузии оказался достаточным. А для Украины сейчас не, не, не, не достаточно. Я точно знаю, что у России нет резервов в ведении войны. И рано или поздно он уступит. А если э, российская армия уступит, это конец режима. А не кажется ли вам, что сейчас крайне удобный для Грузии момент, решить вопрос территориальной целостности в этот момент, когда путинская армия занята в Украине, или руководство Грузии нынешнее не способно даже... Давайте драться... я... Во-первых, надо было Грузии, Грузии если бы нормальное правительство, не только свои вопросы решать, а свои вопросы потом буду говорить, но активно помогать с Украиной, мещать с Россией насчет транзита товаров и так далее, и так далее потому что на южном направлении Грузия открыта для российских товаров и так далее. А что касается решать вопрос территориальный, даже без этнего выстрела, можно сейчас без войны можно этот вопрос решить потому что особенно абхазы и южная Сети понимают, что будущее за Европы, будущее за вот это, потому что никто не хочет Завтра, если с ним говорить, работать, никто не захочет трудиться с бедной Россией. Потому что почему вот эти сепаратистские страны были ориентированы на Россию? Потому что Россия это богатая страна. Невозможно, чтобы вот... А почему при этих странах русскоязычные люди не выступают за там, сепаратизм массово да? Потому что пенсии и зарплаты при странах выше, чем в России. Да? Почему вот, тяготели уже неосредственно к России? Потому что там экономически выгодно, по бизнесу выгодно и так далее. Когда вот эти страны, когда Россия вот, получит серьезный удар от, от экономики, когда, если Грузия стала бы кандидатом Союза, союза поверьте мне, что 70% абхазцев любили бы европейский паспорт больше, чем там какой-то паспорт, российский паспорт, потому что... То есть, если вы думаете, что если убрать российский фактор оттуда, то можно даже договориться с ним? даже российский фактор уже становится меньше и меньше, понимаете? Российский фактор, они все понимают, что... Российский фактор становится меньше и меньше. К сожалению, руководство Грузии ничего не делает насчет этого. Потому что если бы Грузия сейчас занимала бы хорошую позицию, это ослабило бы российскую позицию и на Украинском фронте. Наверное, вы заметили, что после того, как наше правительство проиграло выборы, так сказать, в кавычках, да, и вы знаете, что его не ли это типичный российский олигарх, который является самыми большими акциями Газпрома и других. Я даже видел дом в Белой семье показывал. Да. Но он же российский олигарх, социалистик yeah. заработал в России, там, и так далее и так далее. Yeah. Так что, ну если, например, мы были у власти, когда мы были у власти, в Северном Кавказе у них никогда не было, Грузия была первая страна, которая признала геноцид черкесских народов. Мы активно сотрудничали самокачественными Северного Кавказа. А сейчас главный отпор, как бы один из главных отборов — это Северный Кавказ. Оттуда забирают большинство солдат, особенно в Чечни и так далее. Вот этот регион стал как бы не территорией, как надо думать о укреплении безопасности, оставить войска и так далее, и так далее. Наоборот, вы знаете, из Сюжной Сети, из Абхазии, до, один, до солдата забрали на абхазский фронт, на а, Украинский фронт. А, как бы поменялась ситуация, если бы правительство заняло бы вот такую позицию? Ну, сейчас Крымское правительство оправдывает, и, к сожалению, как и в России, вот эта а, пропаганда работает, что если а, не провоцировать Россию, чтобы, если, чтобы Грузии не поменяли, повторился 2008 год, Мариуполь и так далее, и так далее, и эти, Пугают, пугают народ и общественность. К сожалению, вот сейчас наши оппозиционные силы мы активно работаем. К сожалению, Иванович перенял от Путина традицию там силовыми методами борьбы с Вы Знаете, что против всех, против всех членов правительства возбуждены уголовные дела. Большинство из них, некоторые из них сидели, я сидел 7 лет в одиночной камере, Михаил Сакаевич сейчас арестован, 3-4 министра прошли а, заключение. И против всех возбуждены уголовные дела, бывших министров, замминистров. И вот, вот этот метод прокуратуры, прокуратуры, такими службами ограничивается демократическая борьба в Грузии. Хочу немножечко повернуть наш разговор в другую сторону, сделать его не таким односторонним, yeah. и поэтому у меня такой вопрос. Хорошо, российская угроза уходит. Мы видим, что путинская Россия слабеет, видимо, с этой стороны все меньше угроз, чисто физически. Но ведь Путин не единственный империалист на этом свете. Я, например, четко вижу возникновение еще одного довольно империалистически настроенного центра — Турция. Эрдоган, который прямо говорит о том, что он строит свой тюркский мир, который уже дошел до того, что намерен создавать единую тюркскую армию с северным Кипром и Азербайджаном. Вот с этой стороны вы не видите никаких угроз? Знаете, когда мы были у власти, когда было... тогда Эрдоган занимал очень положительную позицию. Кстати, он был инициатором вступления в Грузии в НАТО. В О, Я не знал. Он активно угу. Кроме того, после... вы знаете, что во время Эрдогана... Экономия Турции очень серьезно росла, потому что Эрдоган оказался экономическим кинемом. Хочу сказать, что вот если взять Турцию, если выбивали 2000 например, в например, аруб году, и сейчас, Турция — это другие страны совершенно экономи по экономическому развитию. И, кстати, надо признаться, что вот это экономическое развитие Турции помогла экономическому развитию Грузии. Вы знаете, что Грузия экономически выросла почти три раза в течение нашего вот периода девяти лет. Это немало, немало внимания принимала Турция. И тогда когда мы начали от российского рынка отходить из-за того, что был знаете, что был закрыт рынок для грузинских войн, для минеральных вод и так далее и так далее, у нас, были, у нас были торговые связи оборвались, в большинство случаев Турция вошла в вот эту долю. А тогда мы этого не замечали, о, о чем вы говорите сейчас, не замечали, что вот, а, негативно мы никак не смотрели на Турцию. А, сейчас у меня информации мало, но знаете, то, что, а, что не говорит, Турция все равно циметрическая страна. Я один пример приведу. А, что бы мы не говорили, а, а, Эрдоган проиграл выборы в Стамбуле. Анкаре и Измире, значит, в Турции невозможно а, фальсифицировать выборы. Я хочу привести пример. Я, я не, сейчас не хвалю Эрдогана, я хвалю а, все а, вот ре, реформы Ататурка, которые удерживают до да, сих пор а, гражданское общество, потому что государство, где в главных городах, вы представьте себе, в Санкт-Петербурге, в Москве, и там, в Катеринбурге или нижнем Новгороде, чтобы руководителями, мэрами, были оппозиционеры. Россия была бы другая страна. Я не знаю. Может быть, мне кажется, что угроза Эльдагана преувеличена. Я почему спросил, потому что традиционно в Грузии, и в соседней Армении, как бы турецкий фактор считался таким. Тут, в Армении, да, в Грузии меньше. меньше да? Потом у нас есть еще одно обстоятельство, что Аджарская автономная республика, которая, она автономия из-за религиозного, там живут мусульмане и грузины. И в развитии Батуми и вы знаете, что там чудо произошло насчет Батуми очень большое влияние имела экономика Турции и позиция Турции. И, кстати. Я один пример, может быть, потом один пример привожу. В Аджаре, тогда автономной республики был руководителем Аслана Бачицы, такой Пашой называли, он был другом Лужкова. Да, я помню, Да. Помню. И там всегда, знаете, говорили, что как, как Южная Осетия, как Вассия, как Аджари, они там независимые, они не подчинялись центру и так далее. Но когда мы пришли, после революции пришли в и Грузии, такую же мини-революцию устроили в Аджаре, и там Ассулан Абачиц бежал до сих пор, он живет в Москве, по-моему. И когда мы, так сказать, освободили Батуми, мы, правительство, Тукалистское, пришло в Батуми, и их первую ночь хотели ночевать. Да? Оказалось, что в нормальной гостинице, там, 3 четырех звездочных, всего 20 номеров. И только для министров хватило там номера, и то там по два-три человека, человека. Сейчас в 4000 4500 звездочных номеров. А, поэтому вот вся... А, после войны Турция очень серьезно помогла Грузии в восстановлении для строительства. Поэтому пока у меня, вот у меня старые воспоминания, какие-то 15-летние, 10-летние воспоминания, пока у меня насчет отношений Турции более, более, не такие радикальные, как вы сейчас мне сказали. Я надеюсь, глубоко, серьезно надеюсь, что вот этот, то, что оппозиция, эта турецкая оппозиция выигрывает в больших городах, это дает нам дает гарантию того, что будет там демократические институты Турции, как более-менее. Кстати, Эрдоган выигрывает не в фальсификации, а в реальных э, выборах. Но в больших городах он уже проигрывает. По-моему, так и радикализм Эрдогана обусловлены э, и страхом насчет вот сейчас, наверное, выборы, да, президентские выборы, и, наверное, он волнуется. Ты не нас. уверен, может быть, да. Все. Ну, представь себе, как, как была Россия, если бы в трех больших городах были оппозиционные. оппозиционные. Я не могу себе этого представить, потому что я вырос в другой России, в которой такого не было, по крайней мере, с самого начала 90-х годов. Турция очень интересная страна. Да, сейчас то, что вы сказали, это аргументы, как-то нам... А для Армении это серьезная угроза, я честно говорю, потому что он поддерживает Царевич Азербайджана, мы практически Карабах, и там ситуация для Армении, Армении очень ухудшилась. Ну, я не верю, что Турция может стать там пантур, там Турция, не, Турция, все по равно, я так думаю, что цивилизованная страна, и Эрдоган не, не, не вечно, вечно будет Эрдоганом президентом. Вы упомянули вашего коллегу и товарища по борьбе и работе, Михаила Саакашвили, который находится сейчас в тюрьме. Я следил за его возвращением. Были определенные параллели с возвращением Алексея Навального в России. Я примерно понимаю мотивы Алексея Навального, но я не очень понимаю мотивы Михаила Саакашвили. Зачем он вернулся в таких условиях? Ну, давайте, честно, я свою позицию хочу сказать, я был против этого, я всегда призывал Саакашвили, что не приезжать в Грузии, потому что это череда опасностей. И, и результаты показали, что если он был на Украине, было гораздо выгоднее для Грузии и для Украины. Потому что, а, во-первых, он имел бавшую авторитет на Западе, в смысле очень много знакомых, и самое главное, он человеком был такой, который оказался прав, в конце концов. Потому что все, что он говорил за то, что и критиковали в Западе, все оказалось правдой на стороне Саакашвили. Потому что все, что это случилось, Происходит. Все это мы говорили. Я помню, когда мы говорили, что Россия, России может напасть на Украину, наши украинские коллеги нам говорили, не говорите такое, пальцы страны говорили, не говорите такие, потому что там где-то не для нашего, так сказать, политической борьбы внутри и так далее. Мы это говорили, вы можете взять, что следующее будет Украина, потом будет прибалтика. И никто этому не верил. Даже украинцы не верили. Даже я помню, что а, Сакашель дружил с Ющенко, президентом Ющенко, да. когда Ющенко победил. С, э, кстати, мы помогали ему во время вот, этого, первого Майдана, Оранжевой да, революции и так далее. И, кстати, тогда Путин очень серьезно э, не потому что для него очень опасно э, революции после Розовой революции, после Оранжевой революции. Ситуация была очень тяжелая для него. И uh, когда uh, он звонил про грузинскую позицию, в смысле, uh, он прилетел uh, Ющенко в Твилиси, помните, вместе с президентом uh, Литвы, вместе с президентом Польши, вместе с президентом Эстонии, которые спасли так, в свое время атаку под оккупации Москвы. Вот, когда Ющенко звонил про грузинскую позицию, его рейт к Украине очень серьезно упал из-за этого. Потому что украинцы не хотели... Тогда украинцы думали, что… Я не критикую, просто такая была ситуация, что надо сотрудничество с Россией, что не угрожает такой то серьезной опасности насчет. Никто этого не верил. По-моему, вы тоже до конца не верили. Что до... Я не верил до утра 24 февраля. Да, я тоже. Потому что это было… Это безумие. Действительно. Да. Я не знал человека, который верил. Сейчас некоторые говорят, что я знал, но я... Ну, Гарри Каспаров, например, был уверен, что будет нападение, да. да, и некоторые его, наши коллеги, некоторые по Конгрессу были уверены, а я спорил, потому что я говорил, что ну, это нерационально. Для Путина зачем? Путин, он разрушит свою собственную систему, разрушит свои собственные контакты на Западе, разрушит свой собственный северный поток, а он пошел на это. Знаете, удивительно, что, что он подождал в Грузии, да, он не взял привилегий, тогда позиция Буша была очень жесткая, позиция других, сам, не взял привилегий, но подождал и поменялся, ощурил а про надо, он мог подождать немного, поработать и дождаться до прорусского так президента рано или поздно. Видимо, он понял, что не будет прорусского президента, или может да. быть не так скоро, как ему хотелось бы. Кстати, Украина спасла вот, вот когда о Турции говорили. По-честному говоря, по большому, и Украине тоже невозможно фальсифицироваться ну, выборы. По большому счету. Результат. Каждый через каждые несколько лет власть меняется, смотрите, экспозиционно. И это спасло Грузии, Украине от, от, от того, что даже не, прорусский режим не укрепился там. Потому что там реально нужны выбор, побеждать на выборах, а не так, как в России. А можно я задам вам провокационный вопрос? Да. А может быть, не должна власть так быстро меняться? Вот может быть, вы в свое время не проявили достаточной жесткости в борьбе с оппозицией, а стоило бы как-то удержаться у власти и завершить начатые реформы? А, знаете, по-другому я скажу. Если в грузинском обществе были такие институты, которые вот, вот такие более демократические институты, Тогда не пришла бы такой режим, как его он еще. Mm -hmm. Понимаете, самое то, что мы до конца не успели, мы провели реформы полиции, мы провели реформы экономики. У нас экономика выросла три раза, зарплаты выросли по 15 раз, пенсии 10 раз, там по рейтингу doing business стали рекордсменами мира, там от 117 до 7 дошли. Все как будто хорошо, но самое главное, мы не успели а, создание демократических институтов. Если бы эти демократические институты были сильны, а или а, у Грузии не пришли бы а, демократическим путем так, если как сейчас Грузии, или если пришли бы они были бы вынуждены продолжить хоть частично эти реформы. Вот, вот Грузии не, а, не помогло то, что не было исторического такого традиции, сохранить какое-то направление. Да, у нас как бывает. Мы пришли, радикальную реформу провели насчет реформ, после нас пришли, и модно стало антиреформа. А антиреформа, к сожалению, я хочу вам сказать, что стала модно, потому что общество, в обществе не было таких якорей, которые держали бы вот такой-то... А такие общества в Западе есть, понимаете? Там могут прийти какие-то деструктивные силы, какие-то такие... Радикалы, но ситуация политическая вот, не поменяется. А в Грузии все это поменялось. А это наша слух слабость грузинской политической жизни. Я вас как русский спрошу, почему вы не выбрали целесообразность, а не правовые политические принципы? Я объясню, что я имею в виду. Я знаете, другое скажу. Мы были, может быть, кажется, наивными. Но мы верили, что невозможно, знаете как, ну вот никто не верит, что мы не коррумпированы. Но когда я рассказывал, как вот бывший генеральный прокурор, да, который сейчас, кстати, работает советником Генерального прокурора Украины, и бывшие наши министры, некоторые работают водителями Америки, такси, вот. как можно этому поверить? Вот у, у, у меня был там начальник а, это, вот это, охраны полиции, да, вот как это называется. Полиция, которая там, а, охраняет вот такие, так, государственные здания и так, далее, и так далее. Его руководитель, у которого был бюджет, когда он пришел к власти всего 4 миллиона, когда он ушел 60 миллионов, он управлял 60 миллионов. Он сейчас работает водителем такси. То же самое можно сказать больших министров, которые сейчас нашли работу и так далее, и так далее. А почему так случилось, да, можно сказать? Мы думали, что вот маленький компромисс, невозможно вот что-то реформе делать и потом какой-то компромисс допустить, потому что мы хотели стать идеальными, вот. мы старались как наив, наивно идеальными, чтобы без всякого компромисса, понимаете? Депутат, никакой депутат, никакой министр не мог нарушить сторожные движение. Невозможно было. Даже так получилось, что они даже не жаловались насчет этого. Все думали, что раз надо делать, вот так надо делать. Может быть, кажется наивными, но по-другому не получится. Вот когда вы тоже будете строить демократию в России, поверьте мне, не без такого компромисса ничего не получится. Я имею в виду не коррумпированность, немножко другое. Я почему сказал, как русский спрашиваю. Потому что у нас принято считать, что вот в России в течение 90-х годов несколько раз целесообразность побеждала, как бы, абстрактные принципы. И поэтому вот получилось то, что получилось. В 193-м победила целесообразность. Надо проводить дальше реформы, поэтому президент берет власть. В 1996-м, когда были выборы, помните, Ельцин Зюганов. И как бы немножечко в сторону Ельцина все это сделали. В 99-м выбрали молодого способного КГБшника, который обещал продолжить реформы и обеспечить безопасность семьи ельцинской. А у вас не возникало вот такой мысли? вот Надо, вот, надо выбрать сейчас, надо применить силу, остаться у власти просто, и все. Знаете, здесь несколько вопросов стоит. Во-первых, меня об этом не думали, но еще другое было. На нас смотрела Америка и Европа лупой. Потому что когда Буш назвал Грузию как бы фонарем демократии или что-то, да, из-за того, что Буш это сказал, его противники начали смотреть там наши зянки. Да. А когда я вам расскажу одну историю, что когда, как в Вашингтон пост» или какой-то «Ньюсвик» или какой-то газете, что, хоть паникое слово критическое прошло бы вот по Грузии, да, Целые недели у нас было как бы напряженка, там, обсуждали этот вопрос, потому что мы очень были сенситивны к мнению Запада. Uh -huh. Потому что мы понимали одно: что Грузии невозможно построить норм нормальный жизнь, не став, не став а, частью Запада. Uh -huh. Мы отлично понимали, что независимо изолировано, Грузия ничего. Нам нужно, что мы стали, кстати, вот это, знаете, что Украина, Молдова и Грузия стали ассоциированными членами, помните? Инициаторами это было Грузия все время. Мы были первыми сторонниками вступления в НАТО, и Украина за нас шла. И Бухарест, к сожалению, тогда нас не приняли. Это вот это дал Путину, вот когда мы говорим, почему Путин это сделал, Путин знал, что рано или поздно эти страны применят НАТО, поэтому превенционно начал войну. Тогда Запад, я по-моему, допустим, когда если Украину, Грузии приняли бы НАТО и дали МЕПТа, да, ситуация бы все поменялась бы и в Грузии, и в России, и так далее. Поэтому мы всегда были сенситивны насчет общественного мнения Запада. И, конечно, у нас было, было много критиков. Критиков были, а, потому что мы... Э, рациональные европейцы не хотели конфронтации с Россией. И второе, когда ты делаешь реформы, когда у тебя амбиции демократические, всегда тебя больше критикуют, больше э, на тебя, так сказать, проверяют. Это, это, об, это обыкновенное, да? И вам это придется пройти, когда вы будете. Поверьте мне, чем больше вы будете строить демократию, я вам маленький пример расскажу. Мы проводили реформу полиции. И в один день уволили э, всех гаишников. Прекрасная идея. Да. Это кстати. все, все э, бывшие Советские Союза, когда это говорят... А знаете, кто были против? Западные коллеги. Знаете почему? Вот Это нарушение это, э, э, трудового кодекса. Да вы что? Не, серьезно. Серьезно? Серьезно. Потому что, когда я стал министром, у нас был какой-то совет, вот, доноры там, э, помогали, там, они там, советовались мы с ним. Я тогда понял, что вот, вот эти радикальных реформ провести по чисто западным критериям, потому что для них это трудно понять, понимаете? Mm -hmm. Когда вот а, человек работает, да, по их разводу, когда человек чиновник, у него есть права и так далее, да? И когда я говорю, что это, это не чиновник, это гаишник, да? Я сейчас чуть-чуть они этого не понимали, но по-другому нельзя было, да? Но все равно, мы, вот, когда вот этот, вот, вот, знаете, как вот эти, вот эти, вот тот эксперт, который написал негативный насчет вот, увольнения всех гаишников, нехороший отзыв написал. Потом кто-то такой написал, все это накапливается, понимаете, вот, накапливалось, накапливается, там Госзим, там Freedom House, там, все это накапливается. Когда приходит Буш, уходит, приходит другой, он, они начинают из принимать из архива какие-то накопленные, и потом создается клещи, да? И, кстати, вот все антиреформистские антиреформерские клещи, которые сейчас работают и работают, были написаны в Москве. Тем же самыми, я, я точно знаю, знаете, они очень хорошо умели. Они выбирали 5-6 мессенджев и точно ударяли, ударяли, ударяли, вот точечно одно и то же в течение года, в течение месяца. Когда его Иванович Шуле пришел в класс, да, он ничего не придумал, он все старые мессенджи взял. Потому что сперва после у нас работал вот Аслан Абачидзе, который рассказывал. Потом, вы знаете, что Андрей Патакачишули, в свое время он договорился, успел договориться, он продал коммерсанту, помните, да, 450 миллионов, и включился против Грузии. А потом а, еще другие грузинские полиции, которые ходили в Москву на паку Путина после войны. И в конце концов мы не выдержали никак. Когда Иванычуле уже последний рубеж, мы не пересекнули. Когда вы отдавали власть оппозиции, вы предполагали, что вас могут начать преследовать потом? Нет, Нет. мы догадывались, но главное не преследовать. я не верил, чтобы они как бы, поменяют курс. Я один пример приведу. вот, вот Когда мы о полиции, о полиции, это не только, что гаишники берет взятки, а, у нас есть такая служба, там выдачу права и так далее. А там все получается онлайн. Там, приходишь за три минуты, тебе дают базиться с права. Приходишь там, номера дают за... И знаете, как у нас был пресс-курант, был номеров. Знаете, как? И же знаете, блатные номера... Да, пресс Да, и знаете, у нас была был публичная пресс -курант. Знаете как? Ты хочешь какой-то номер, да, там, две одинаковые цифры какие-то. Ты заходишь, заказываешь, а у него цена. Если обыкновенный номер стоит там, например, 15 долларов, да, а вот от 37 семерки стоит там 2000. Это официально стоит, когда ты платишь эти деньги, ты платишь бюджет. И вот такие мелочи, да, вот как будто да, и там никаких очередей. У нас было режим, каждый день я проверял, чтобы в очереди не стоял больше трех минут человек. И все делали для того, чтобы и думали, что люди народ этого довольны и так далее. И сейчас, когда они пришли, сейчас стали очереди пол полчасовые, часовые. Когда спр спрашивают чиновника, говорят, слушайте, а вы не думаете? А говорят, а, а что им они и так у них работы нет, пускай стоят очереди. И ничего. Я просто это пример привел, понимаете, что самое обидное, это не то, что у нас прислали. Ну хотя, ну ладно, руководители и так далее, но они дошли до конца, понимаете? И начали, все делать наоборот. Mm -hmm. Вот это вот, а сейчас, то, что мы проиграли в выборе, это доказало, что то, что мы делали, это плохо. Поэтому все надо делать наоборот. От противного. От противного. А вот это самое обидное, понимаешь? Можно добавить ложку дегтя в большеку меда в нашем разговоре? Я ожидал больше, больше критического. Надо привыкнуть. Да, да. Дело в том, что я был в Грузии, как я вам говорил перед интервью, в 2015 году, и слушал самые разные оценки. По моим ощущениям, общество тогда делилось где-то 50 на 50. Это отражалось даже на том, что спор мог возникнуть в маршрутке. И вот маршрутка делилась, и люди начинали спорить. Я слышал несколько критических замечаний в адрес вашего правительства, суть которых сводится к следующим пунктам. Первое. Можно по пунктам пройтись. Вот... Мол, победили коррупцию да победили но в низах. это все значит для низов гаишники да они перестали брозятки полицейские следуют закону, <пока> мелкий чиновник. продолжится. Пока, пока продолжится. потом потом потом Да. потом да, да. Я потом потом потом потом потом потом потом потом потом Вот это потом придуманное в Москве. Я вам скажу, что вы можете проверить, потом потом потом потом потом Невозможно сейчас все спрятаться, да? Вот если человек живет там. Я помню, что мой друг, бывший министр, в Европе он получил там, убежище, говорит, что мой сын, хочу, чтобы сын поступил в Шотландию. Я говорю, о чем в Атлантии там. И в Венгрии ты вот, живешь. А Говорит, там бесплатно, знаете, страны Евросоюза, где бесплатное образование. Представляете, да, вот бывший министр, так что вот это, Ложь. Знаете, почему? Невозможно на низких уровнях победить коррупцию, если вверху взятки не берут. Технически невозможно. То есть вы хотите сказать, что коррупции не было, не было вообще? Вообще не было. Невозможно. Вот представьте себе, как можно победить коррупцию на низу, если вверху берут. Ну, наверху, теория, можно допустить, что наверху сложнее это сделать, нужно знать определенных людей, через которых только это можно сделать. Нет, знаете, как я вам говорю, кто целый реформу знает, когда твой подчиненный знает, что ты берешь десятки, а это не сказнет, вы понимаете, это невозможно без кого-то, он, он, он тоже будет десятки просить. А у него тоже есть, от него, да, люди, невозможно. Никто, никто не думает, если начинают делать реформы, что, я, я, я не, не только правда, никто не думает, что можно сделать реформы, что там министр будет деньги делать, а остальные не будут деньги. Такого не бывает, Без... потому что общество все знает. Невозможно выдержаться, понимаете, министр, если взятки берет, значит, сам тоже должен браться, да. Без, так, без него не получится. Если вам получает начальник департамента, и так далее, и так далее. Это все взаимосвязано. Хорошо. Второй пункт, который я слышал, ну я слышал, прежде всего, от представителей криминала, разумеется, о том, что борьба с паровским миром в Грузии шла очень жестокими методами. Я еще раз повторюсь, может быть, частично это правда, в кавычках, но это не было системно, системно. Потому что мы победили воров в законе не тем, что их арестовали. Просто они убежали с Грузии. Реально, мы арестовали 90% в России, не только в России. Потому что они поняли, что имеешь место для Грузии, все убежали. Так что не нужна была нам, хоть и криминала, там, потому что там максимум 2-3% с кавычки, успели арестоваться. Потому что невозможно да, всех, когда одного там одного арестовываешь, десять убегают, да? Тем более, что у нас закон был такой очень эффективный. Там, просто не только руководство, даже членство а, а, криминальное общество у нас а, как бы, проходило под криминал. Без совершения других преступлений? Да-да-да, вот, а, не только лидерство, а членство. Угу. А, например, там, вождь в законе же сажался, но если человек Бил членам криминального сообщества, там поощрял или там, или там не только поощрял, признавал авторитет вора. Это было, это было наказуемо. То, что Путин сейчас делает э, с ворами в законе в России, это калька с э, ваших реформ? Я не знаю, я только знаю одно, что Нургалиев когда был министром, очень интересовался, несколько раз просил меня передать ему вот это законодательство, которое приняли. И, кстати, мы, кстати, имеем это законодательство, что они сами, сами придумали, это... Мы переделали закон Рико-американский против мафии, помните, был закон. То членство мафии карается, да? И, по-моему, в Италии тоже там есть такой закон. Мы его переняли, потому что, честно говоря, это в законе это же типичная мафия. Ну и, наконец, самая болезненная тема. Мне приходилось встречаться с людьми, которые утверждали, что при Сакашиле бывали репрессии, что часть людей попадала в тюрьмы за оппозиционную деятельность. Давайте скажем так, во-первых, если сравнить, я, вы не скажете ни одного бывшего министра э, Шеварнадзе, который сидел в тюрьме, вы не скажете ни одного политического лидера, который сидел в тюрьме, ни одного там, та вот, вот, же люди, которые открыто выступали пропутинские, которые открыто э, приглашали э, как, Крушников э, э, российской базы в Зайти в Грузии, которые непосредственно публично встречались после войны с Путиным. Ни од... Вы не называете ни одного э, лидера партии, который сидел. А, так что вот факты Ну, не пон... по мелочи, мог кто-то попадаться. Ну, кто-то кто. Если там руководители там у нас. Там у нас 20 партий было, там, если не руководитель, ни, поли, ни, ни одного политического лидера не сидело в тюрьме. А раз, когда у нас в Сонеции получилось какое-то а, неподчинение, там какой-то бунт случился, вооруженный бунт, тогда меня арестовали одного не очень лидера, там, среднего, И через 2-3 минуты... Куда мы администрировали его, Когда? потому что мы были очень сиситивны. Вот Насчет третьего вопроса я 100% могу сказать, что этого такого не было. Возвращаясь к теме России, как вы думаете, в будущей России, после ухода Путина, ну и вообще его системы, потому что дело не только в Путине, в целом, слое людей, которые его окружают, насколько применим опыт грузинских реформ там? Знаете, очень часто меня спрашивали и говорили, что в маленьких странах легче сделать реформу, чем в больших. Я всегда им говорю, что наоборот. Почему? Когда, вот пример приведу, полиции, например, полиции реформы, да? Когда мы в Грузии уволили там, 20 тысяч э, человек, э, в Грузии 20 тысяч человек, если сделать митинг, это проблема для государства. И в маленькой стране противники реформы легче объединяются. Так что в большой стране легче делать реформу, Потому что противники реформ, противники реформ труднее объединяются. Вот сейчас же как проблема демократии в России, что демократические силы труднее объединяются между собой, территория большая, огромная, понимаете, там. Uh, и вот эта проблема. Вот эта проблема станет положительным для проведения реформ. Mm. Так что некоторые реформы свободно. Вот насчет экономических реформ у вас есть специалисты, наоборот, вы, мы, мы у вас переняли. Там Бендукизе uh, у нас работал. Иларионов, знаете, что советникам у нас по экономическим реформам. Так что экономические реформы очень легко. А насчет других реформ, например, коррупционных реформ, можно перенять свободно. Потому что там, как мы коррупцию победили, не только... Не только там а, компромиссной борьбы, но самое главное упразднили а, возможности получения взятки. Например, у нас было в свое время где-то 300 лицензий. Довели до трех или до четырех. А, например, когда а, сделали все, все практически онлайн, да, вот, когда мы в свое время сделали реформы, например, там, по сервису, да, там, выдачи прав, паспортов и так далее, мы сделали какие-то офисы. Если мы сейчас сделали такую реформу, мы офисы не открывали, сейчас его можно онлайн сделать. Mm -hmm. Онлайн получать а, паспорт, онлайн получать права, да? Заказаться по телефону, по, по фейсу и так далее, и там почтой принести тебе права, какие-то сроки, да? У нас как было там? Сочи, срочно там заплачиваешь, вот ту взятку, которую давали, ты официально плачешь, получаешь ускоренный сервис. И когда вот это получается, невозможно, да? Ну как можно здесь коррупции обороться. бороться. Передача части функций частному бизнесу, насколько я понимаю. Аутсорсинг. Аутсорсинг. Знаете, сегодня так, мире так изменился, что все можно онлайн, если мне вот очень легко. Ну и, наконец, мой последний сегодня вопрос. Есть ли у вас какие-то пожелания к Конгрессу Свободной России и вообще в целом к российской оппозиции? У меня пожелание, чтобы вот белоидзисту первое будущее, и чтобы когда наступит момент у них оказалось достаточно сил, чтобы все довести до конца. Сейчас последний шанс. Вот этот... Сейчас Россия перепрыгнет, вот, станет частью цивилизованного мира до конца или отстанет. Вот это очень, очень критический момент. Я, я уверен, что вот интеллектуально все отлично. Сейчас главное Работать на местах, на поле. Находить в России тех людей, на которых можно поладиться завтра или послезавтра. Все, очень мы запомнили, этот наш разговор. Ваше пессимистическое настроение, мое оптимистическое. Поверьте мне, в течение, максимум через два года, ситуация радикально изменится. Спасибо большое. Я бы на этой приятной ноте закончил наш разговор. Еще Спасибо. раз благодарю. Да, ну, а с вами, дорогие телезрители, был Вано Миробишвили и Даниил Константинов на канале форума Свободной России. Оставайтесь с нами, смотрите наши выпуски и увидимся с вами в следующий раз. До свидания.